Hi Metalhead, желает успеха а тебе Макс Свехов Вот на no продал фаната, фанату э, были так, так, такой был пиратский э, носитель спирек, вот фанат спирек, а только спирек купил. Финум был вот, Филфектори, Гати блин какой-то. Короче, вот подтвердите сделку, вот. Заказ на 182. Вот. Вот. Человек уже у меня несколько раз покупал, по-моему. А может, и постоянный, пока я не помню. Покупатель... Блин, я сейчас что, болею, блин. О, вот. чё, короче. Ну, наверное минимализм любит, <смех> он может не щебрет, наверное, скорее всего, людям не доверяет вот здравствуйте, ля-ля-ля хочу это самое, я ему еще каталог скинул, он написал, жаль больше не нашел спирок ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля а можно вот, готов купить у вас эти три позиции что прописал выше объединить их один в, л... в один лот он даже не знает, как... что это нельзя делать, ну ладно я, ну, ну, я говорю, хорошо, напишу, я, ну не Да они там три, три диска по 60, 180. ну и по еще гадгари, гадгари у меня есть, но ну, он написал, что это не не сперк. ну не спир так не спирек, а по звучанию и сам диск такой же толстый, все в порядке, ну короче, ладно. О, пишет, а это самое, Максим, вы два других сиди, уберите из продаж. Ну и добавьте в одно объявление, а то, если кто нажмет на кнопку в это же время, будет весело. Это, конечно, гипотетически, но все, все же возможно. Короче, какой-то, может, математик, физик чокнутый какой-то, чокнутый профессор, короче. Ну, я, короче, написал ему, слушай, чувак, не переживай, я уже много так делал, без моего согласия никак не получится. Я подтверждаю сделку, если кто-то что-то хочет у меня купить, а я, а я могу и игнорировать, ну как бы дал понять. Я, а добавить в одно не получится, потому как можно только одну, Единицу Денису товаре указывать. Я так часто продаю, несколько штук, устно договорились и все. Хорошо, чего напишу, хорошо. Блин, кашель. Сейчас надо будет подтвердить это дело. Вот, и вот, заставка. Наконец-то. Наконец-то, вот, стоимость доставки 45 гривен. Комиссия за перевод 354, 100 местовая 183. Вот, есть. Вот, товар требует вашего подтверждения. Вот, подтвердить. Пожалуйста, подтвердите продажу. Подтвердить. Вот. Подтверждена. Вот, ага. Ну, а сейчас мы это сфоткаем, как я обычно делаю. Где там этот, блин, ттн -ка? Я не успел, блин. Сейчас мы крупнее нарисуем. Ай, блин, как она надоела, все. Блин не вижу ничего э гараж конченый блять телефоны эти андроиды эти дурацкие блять придумали хуйню ну короче блять нахуй потом сфоткаю время терять вот это вот короче <кười> львовская <кười> Сейчас еще сделаем. Чуть неудобно ж, пиздец. Такое говно придумали эти андроиды, сраные, блядь. Сука, говно, блядь, они телефоны, блядь, скажу вам. Неудобная хрень вообще, блядь. То есть получается, не он ко мне приспосабливается, а я к нему, блядь. О, все. Наконец-то эту хрен сделал Так, это завтра отправлю Вот, ждем. все, пошел запаковывать Кстати, музло играет мое Минуса я вот сейчас дома А, чай с лимончиком Классная тема Так, все, пошел запаковывать Вот, кстати, я же играю сюда. Вот это вот комбик. Без понтов в натуре играю. Вот. И как раз. Я же занятой человек, я же не, не сижу тут. Диски. но наверное, думает, что только диск. За что диском живу. Ха -ха. Вот гитара, смотри, подключенная. А вот диски. Сейчас будем запаковывать. Диски эти, уиски. Так. Так что чувак, видно, не знает, что без, без согласия, ну, понятно, минимализм, что ему нравится этот спир, лучше, чем Айрон Шолтюк, это фанат старого Барахлатюка. Никотинок нету ни хуя, что бол... та же болванка тёртка, мне, мне лично непонятно, непонятно, честно говоря, вот, это я сюда положу для, так сказать, пущей важности. И сейчас мы это дело вот так, вот так, вот так. И сейчас что-нибудь еще завернем. этой штуки не жалко в принципе <coughs> много ее упаковочной этой бумаги Тем более диски должны доехать ну хватит тоже слишком много будет на 180 гривен вот это уже скотча может не хватить. скотча не купить не подготовился так ну все вроде никуда оно не денется вот раз все так наклеена конечно все поехали Всякой еретической хею нету. Так, что сюда загреет опять, что-то надо. Вот. но новый надо идти покупать, что можно сказать по этому поводу. Блин. Ну вот, точно Почта закончился Вроде запаковал нормально Моя почта должна припасывать футбол можно играть Посылкой Хорошо, все окей все, пока-пока всем